Да я просто чудо, дорогой на выходе меня так приятно слушать. Я с маминой подруги, не знаком с твоим амуле, но все обо не знает, спасибо мне. Прострелили мост тебе, эй. Слово мои в них. покажи свой дневник Ты прилежный ученик, хммм Порисуешь потом, сейчас уроки допоздна Ты ж ведь тупой как баран, но в компе допоздна Плати за свет, у нас не королевская казна И найди себе уже работу Свои видео снимаешь, ты еще такой ребенок. Эй, мам, я хочу гулять, дайте мне Стрелялки погонять Страшный дом, за что меня Оправлять я хотел счастливой семье просто обитать, но алкашка дорожь. Ой блин, талант как дик большой. О oh моя, да я просто чудо в на выходе меня так приятно слушать я с маминой подруги не знаком, в своем амуле, все обо мне знает. Она все обо мне знает. Да я просто чудо в дорогой, но выходе меня так приятно слушать я с маминой подруги. Подруги, маминой подруги сын маминой, маминой подруги Маминой подруги Сын маминой подруги Сын маминой подруги Сын маминой подруги Сын Эй, друзья, где вы еще девочки? Пошел до гонялки поиграть, поиграть Или просто попухать? Но назад не вернуть Где я был вчера? Где? Эй, зачем Эй, ты, друг? Сейчас про никотин. Я в моменте упустил <смех> Мои треки гениальны Ведь я самый идеальный Сказал себе во сне, но вы проснулся Чтобы опять это терпеть Твою мать За что такое наказание? Думаешь, что самым умным хватит выдумывать страдания? Черт хуже всех на планете мы тебя любим но в твоей голове ведь. да просто чудо в на выходе меня так приятно слушать я сын маминой подруги не знаком с твоей мамулей она все обо мне знает все обо мне просверлили мозг тебе да просто чудо в на выходе меня так приятно слушать я сын, маминой подруги маминой подруги я сын маминой подруги маминой подруги я сын маминой подруги мамин Подруги, сын маминой подруги, сын маминой подруги, сын маминой подруги, сын. Да просто чудо, чудо, чудо, это не чужие, Ты не хочешь быть, ты не не проклинаешь меня тогда, пожалуйста.